Здравствуйте, я Наталья Некрасова, савтор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному вязанию абсолютно любой вязальной машинке с нуля. Сегодня я хочу вам показать мое новое приобретение, фонтурную гребенку. И вот так она выглядит. Прислали мне в коробке. Коробка на почте России наша немножко заломана. Соответственно, и гребенка тоже погнута. видно, что она не абсолютно ровная, ее нужно править. К сожалению, она изогнулась, но это не вина отправщика и поставщика, это вина уже нашей пересылочной организации. Конечно, это оцинковка не покрытая краска, это оригинальная японская гребенка, это китайская китайский дубликат. Но для тех целей, которых я купила, вполне сойдет. То есть я ее, эту гребенку, приобрела не для того, чтобы вязать на. Полную игольницы я приобрела для того, чтобы вязать изделия разных форматов. Потому что, например, вот эта игольница для вывязывания коротеньких элементов, широкая. Для вязания шапок, ну, знаете, что мы увлекаемся вязанием шапок, носочков и прочих малых форм, такая вот гребенка на полную игольницу мне тоже велика. Я хочу ее обрезать. То есть вот эту игольную гребенку я купила для того, чтобы ее обрезать. И у меня получится... Гребенка на 160 игл и на что останется? То есть останется вот такой вот кусочек, который половину фирменной гребенки идет. И он будет исполнять обязанности провязывания образцов и прочих маленьких элементов, на которых большая гребенка ну, чрезмерно, То есть мне нужна маленькая гребеночка для маленьких вещей и средняя гребенка для средних вещей. Делиться будет четко по линии. И получается, что у гребенки даже не придется выпиливать новые отверстия для грузиков. То есть все получается очень даже симметрично и, и удачно. То есть я собираюсь ее распилить. Ну, пилить, для, для, для пиления придется привлекать мужчину, потому что это серьезный инструмент, это болгарка. И плюс придется еще обязательно править край потому что он получится после болгарки острый и разорванный придется его еще и шлифовать но это уже дело мужчины у кого есть кому поручить такое ответственное занятие совсем все хорошо итак задача посмотреть насколько это гребенка подходит нашей игольнице машина сильверит пятый класс. Вынимаю. Кстати, штырь, могу сказать, что проволока совсем тонкая. То есть, вот совсем-совсем-совсем, в отличие от проволоки, которая у нас идет в комплекте. Видно-не видно, но та проволока, которая оригинальная, она гораздо более жесткая. Это совсем-совсем проволочка. Вот вообще такая вот жиденькая, ее только главное не заломать в процессе работы. И сейчас посмотрим. Я хочу... Вот видите, у меня выдвинутые иглы, разверну не заломанным, не, за, не деформированным краем, и вы видите, что стыкуется идеально, вот, проходит между иголками. Идеально это значит, что данная гребенка подходит к машинам Silverit 840-280 и к машинам бразер. То есть это машинки 4,5 мм между иглами. Естественно, мне придется править краешки, потому что, видите, тут... Заломанные края, но ну, почта образом мне прислала все, все заломанное, изогнуто, все подправим, подрежем. И когда я все получу распиленную гребенку, обязательно вам покажу, что из этого получилось. Если вам понравилось это видео, нажимайте, пожалуйста, нравится, делитесь с друзьями. Ссылку на приобретение этой гребенки вы увидите под этим видео. На тот магазин, где я ее приобрела. И не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. И до встречи в нашей школе машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинки с нуля. Ваша Наталья Некрасова.